Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о термоформовке. Термоформовка предназначена для увеличения уровня комфорта ноги. Конек, в зависимости от модели, разогревается до определенной температуры. Становится более пластичным, что позволяет изменить его геометрию и придать коньку определенную форму стопы. Берется определенная модель конька. У нас это ремкор 50К. Печка должна быть предварительно разогрета. Закрывается печка, аккуратно устанавливается коньки. Закрывается печка плотно и выставляется на 7 минут. Пока коньки разогреваются, Расскажу о температурных диапазонах нашей модели. Наша модель RipCore 50K формуется второй раз. Соответственно, температура для них подбирается от 110 до 120 градусов. Первый раз RipCore коньки формуются при температуре 100 градусов. В отличие, например, от любительской модели VARO X600. VARO X600 формуется при температуре от 80 до 90 градусов. Пока наши коньки формуются, расскажу о втором виде термоформовка коньков. Это локальная термоформовка. Локальный тип применяется для проблемных зон на ноге. Косточки на ноге расположены не соосно друг другу. Иногда на коньке возникают проблемные места, которые обычная термоформовка не уберет эти проблемные места, а просто оставит их так, как есть. Предварительно наш хиист пометил проблемную зону конька. Она была разогрета локально. И для точного выдавливания применяются клещи. Клещи состоят из наконечника и чашечки, под, под которую как раз мы будем выдавливать наш конек. Как вы видите, клещи выдавливают проблемную зону конька, на что не способна наша косточка. После того как мы выдавили э, косточку, клещи в сжатом положении должны находиться от 5 до 7 минут. Для того, чтобы это место остыло и приняло форму э, этой чашечки. Конек у нас разогрелся до определенной температуры. Температура составляет 110 градусов. Сначала мы достаем один конек. Второй конек поставляем в печке, для того, чтобы он не остыл. Предварительно мы вытащили стельки. Мы их вставляем обратно и помогаем хийсу одевать конек. Для того, чтобы шнурки не порезали руки, мы воспользуемся перчатками. Конек затягивается снизу вверх. Хийс мне помогает держать шнурки, для того, чтобы они не распускались. Все это делается максимально быстро, потому что конек имеет свойство быстро остывать. Коньки мы затянули. Как видно, конек полностью принял форму стопы. Здесь он впалый, здесь, как видно у хохеиста, стопа широкая. И конек идет эллипсом. Хохеист катается с очень низкой посадкой. Поэтому на последний люверс шнурки мы не затягиваем. Если же хохеист со слабым голеностопом, то люверсы затягиваются все. Стандартный угол посадки хохеиста составляет 75 градусов. Как он измеряется? Коленная чашечка с носочной частью должна быть параллельна. Если это так, то угол Голеностопной части составляет 75 градусов. При таком угле пятка уходит назад, потому что шнурки давят на голеностопную часть. Смысл такой посадки в том, чтобы продавить пятку максимально назад. Шнурки затянуты плотно. Соответственно, когда нога наклоняется, пятка уходит ближе к коньку. Гель, который находится на пяточной зоне, уходит ближе к косточкам и заполняет полые места, и конек становится более комфортным. И посадка хииста сразу меняется, потому что язык, если он жесткий, он прогибается под тот угол, на котором катается хиист. После термоформовки конек у нас принял форму стопы. Как мы видим на коньке, что люверсная система согнулась вовнутрь. Люверсная система на носке тоже согнулась вовнутрь. Язык прогнулся в том положении, в котором, которому мы придали хиисту. Этот конек можно считать полностью отформованным.